Всем привет, дорогие друзья! Ну что же, очередная кухня можно сказать, практически завершена. Осталось ее поехать установить. Как говорится, для вас небольшой обзорчик. Вот каких здесь нюансов мне добавили заказчики. Какая самая такая ситуация? Ситуация в том, что была замерена комната, замерена там кухня. Мы определяли с самого начала одни размеры и по ходу началось добавляться вот это кажется тумбочку добавили потом вот этот поворот добавили здесь должно было ровное, но его верхний вот этот поворот добавили и теперь как говорится внутри у меня все бурлит и не дает как говорится спокойствие потому что при установке боюсь чтобы у меня не было никаких то проблем вот так что вот такая ситуация. Давайте покажу, какие заморочки здесь такие. Небольшие есть, в общем-то, вот такие как бы дополнительные полки для ведер. Вот, как бы два ведра станет, да. Там открыли, выбросили что-нибудь или еще что-нибудь. Ну, хотя, на мое мнение, например, если вот так открыть здесь емкости, даже на глаз посмотреть. Здесь получается можно три ведра поставить, да, либо ведру еще что-нибудь, да, Там, ну, вот эти полки занимает очень много, в общем-то, места. Здесь станет только два ведра. Вот как-то так и все. Что, вот, ну это еще не все. Вот эта сама тумбочка, она на роликах. Получается, что ее можно отсоединять, и она будет отъезжать, и здесь вот пустая стенка это для того чтобы здесь какие то у них там санузлы там тому подобное чтобы до них можно было добраться счетчики там показатели кажется что то еще в общем то ну как раньше в домах построили через жопу а теперь людям через жопу приходится и лазить ну сами понимаете да. Вот, и получается вот такой выход, чтобы вот эту тумбочку можно было двинуть, да, вот, э, для того, чтобы вот и здесь есть как бы залезть, и можно было бы и отсюда, здесь вот мойка будет, вот, понимаете, мойка, вот, и она будет вот так еще висеть, плюс сифон, ну, практически сложновато долезть, и так, и так, в общем-то, как смогли, так и выдумали. Я уже и так думал. Дверца сначала с этой стороны была, потом я ее передвинул на эту, как бы, ну, чтобы все было по удобству. потому что, ну, сами понимаете, как туда залезть, я не знаю. Вот. Но Хотя кто-то скажет, что это не наши проблемы, как бы нам сделать кухню и все. Ну, кухня для чего? Для удобства заказчика. Вот там, потому и нужно сделать аккуратно. Здесь вот такая полка, она как бы выдвижная, да, там тоже для чего-то такого они увидели, посмотреть где-то. Подсмотрели и тоже захотели себе. Ну, здесь сушка, как бы место для сушки есть. Просто я ее сюда не ставил. Ну, чтобы меньше побить. Вот. И как бы еще вот такая шухляда из дополнительной маленькой шухляды. Для чего она? Для того, чтобы поставить сюда крышки, а сюда как бы кастрюльки. Вот Как бы в таком положении вот это все будет. Вот это шуплятый. тоже побольше. Ну, в принципе, я называю вот этот ящик комодом. Изначально здесь мы решили сделать на две как бы тумбочку на две половинки, чтобы можно было бы как сказать... Ну две дверцы сделать. Но решили как не две дверцы, одну дверцу, а, а, а тоже шухляды, как бы уже. Она решила сделать полностью сплошную вот это все. Ну в принципе получилось, значит получилось. Ну на мой вид это ком комод. Вот. Ну что еще хочу сказать? Ручки, конечно, вот сатин. Цвет выбирала она наверх Как бы такие Сюда вот Как бы скобу выбирала Вот, все, как говорится Без лишнего своего придумывано В основном Все обсуждалось Из заказчика Вот, так что ничего Больше нет Здесь, в общем-то, какая еще ситуация Это уже будет при установке Мне вот геморрой Здесь счетчик газовый и газовые трубы и всему тому подобное. Я сюда вот полку даже не прикручивал, просто положил уже там на месте и прикручу, потому что все там придется как бы резать, выпиливать и тому подобное. Ну, в общем-то, может и под счетчик придется что-то там, ну, я не знаю, что-то в общем-то буду там морой вот этот изгонять вот такие крючки регулировочные да, там все прекрасно кто занимается кухнями они понимают для чего они это крючки регулировочные для того чтобы набросить на рейсу и отрегулировать стенку вверх-вниз можно и как бы прижать плотнее к стене вот, Но ну это фасад обманный, здесь вытяжка будет стоять, давайте перейдем на эту сторону, вот так я ее как бы присобачил сюда, вот по там будет видно на, на месте это все покажет. Вот, ну а так это все как бы все нормально. Вот этот угол добавился и она захотела, чтобы здесь микроволновка кажется стояла и пришлось добавить по ширине вот, как бы, и чтобы эта дверца хорошо открывалась, был было такое решение сделать как бы вот так, чтобы можно было ее открыть. Вот. И здесь я поставил еще такую планку, стойку, как бы, потому что так немножко из. Торца видно такая дырочка От этой дверцы Так ну как-то неаккуратно, некрасиво Все-таки решил ее закрыть Ну, как говорится, по-хозяйски <laughs> Решение по-хозяйски Не нравится эта дыра мне И все Вот Ну, как-то так Дверцы, конечно, еще не регулировал Потому что все нужно регулировать на месте ну, Вот такая кухня У меня получилась Ну что же, уже давайте попробуем Это все, я установлю, посмотрим, потом расскажу, какие у меня возможные проблемы были. Ну, я все-таки подозреваю, что проблемы будут у меня вот именно с этим вот углом. Там еще так 50 на 50, ну, на этот уже прям, прям, мне спать трудно. Вот, в принципе, будет видно. Все, мы посмотрим надо конечно переделаем потому что ну что же уже делать вот как-то так и получится вот так как говорится на ходу все это добавляется а потом людям геморрой они начинают плохо спать как я и думать все у них слипнется или правильно они мы делаем или неправильно вот есть такие моменты так что вот такая ситуация ну что же дождусь заказчика пусть заберут установим а там вам покажу готовый результат в общем-то друзья кухня даже не доехала к пункту назначения как уже я начал э, опять делать доработки вот как говорится всякие выдумки приходят по ходу и начинаем дорабатывать вот, в общем-то, здесь оказалось для заказчика шухляда как бы глубокая. Я добавил еще одну такую шухлядку, как бы заказчик сам подсоветовал вот такую деталь доделать. И как бы получается вот такая шухляда. Даже если в случае чего забудет потянуть, она все равно сама закроется. Вот, в любом случае. Так что... Вот такая еще доработка, но ну, в принципе часть кухни уже забрали, сюда я перенес и туда буду переходить уже работать над другим проектом. Итак, кухня наша кухня, получается какая ситуация, вытяжка, там поменяли вытяжку, она не на 500, а на 600, замеры сделанные на 500, а поставили ее на 600 новую вытяжку поставили и пришлось теперь вернуть вот этот ящик э, и врезать его на 10 сантиметров. Вот фасады. Нужно переделать фасады теперь. Такие классные хорошие фасады. Придется их немножко либо перерезать. ну Наверное, больше всего что будем перерезать и перерезать фрезеровать, потому что по 5 сантиметров, я думаю, здесь места хватит и тому подобное. Вот эта кухня какая-то неудачная. Ну как неудачно. Она все красиво получается, но вечно какие-то нюансы с ней. Вот Нужно то переделать. Еще заказчик, конечно, немножко подкидывает всякие, как говорится, заумных вещей, которые они практически туда не лепятся. Ему хочется это все подцепить, потому что он где-то увидел, где-то приметил, либо где-то что-нибудь придумал. Вот сейчас нужно вот на этой дверце просто вот эту ручку выбросить, и как бы заделать дырочку, и закрасить, я не знаю, как это будет смотреться, а здесь как бы выфрезеровать каналку, чтобы там снизу брать, вот чтобы вся кухня с ручками, а один фасад будет без ручек, потому что там как-то ручка немножко... Будет Где-то куда-то там упираться Еще там Звонит мне, хочет где-то ручки Попереставлять, в общем-то И я вам говорю, если честно Мне начинает это все надоедать Но придет, конечно Я думаю, что я справлюсь с этой задачей Привередливость Заказчика мы переборем <laughs> И все-таки это все сделаем Вот как-то так, друзья Наделал я шаблон, нам Нужно по шаблону теперь сделать под вытяжку новый фасад потому что там на 500 фасад и была прямая вытяжка здесь под углом и нужно сделать фасад теперь как бы с премудростями так что вот такая как говорится ситуация будем переделывать как говорится еще длится продолжение работы может все таки поставим все таки конечный результат вам все покажу Итак, друзья, из самого начала ролика я сразу сказал, что будут вот такие проблемы. Я прям чувствовал, что это будет из-за того, что множество изменений. Вот привезли мне опять от этой кухни шкафчик. Он стоит. Это, этот, кстати, тумбочку эту добавили. Это верхняя часть. Вот. И получается, если бы я ее тогда замерял бы, да, я бы сделал бы отметину, что там холодильник, который нужно... Ну как бы сделать Какую-то тоже вырезать Вот подобную часть Здесь просто это вверх тормашками Стоит вот этот ящик Здесь будет стоять Ихняя микроволновка как бы И они решили Сделать вот эту Именно полку шире Чем стандарт кухни Здесь угловая часть я как бы Изрезал вот это все Чтобы открывалась дверца вот, и они вот решили добавить, то есть убрать вот этот угол, чтобы дверка открывалась. Вот, и привезли мне вот этот ящик, чтобы я его аккуратно как бы разобрал. Но еще это не все. Вот я переделывал вот эти фасады, да, и как бы немножко перестарался, я нанес больше масла, на один слой больше и получилось, что оно просто пожелтел цвет. Очень желтый такой тон получился именно. Ну как, не пожелтело со временем, а просто масло, когда при нанесении, дает небольшую желтизну. Вот продавцы как бы сказали что не будет желтизны в дальнейшем оно просто пожелтело от того что я его больше нанес и когда я наносил я видел что немножко И как-то ну, как-то не обдумал это все как говорится это мой косяк потому что работаю первый раз с маслом и на белой поверхности именно вот это Oil 1030, оно как бы не одится Чтобы оставить тот цвет, который нужен, да, белой, э, белой краски, нужно как какое-то другое масло. Вот. Якщо, если посмотреть вот на этот цвет, он э, немножко не совпадает с этим. Это светлее, потому что один слой масла сейчас э, прозрачного нанесли, а здесь уже два слоя. И немножко такая Тон, тон желтизны есть. И как бы вот эта вся такая кухня. И у меня осталось немножко масла. Ну, думаю, нанесу еще один слой, чтобы крепче стояли фасады. И получилось, что немножко перестарался. Теперь пришлось мне это легонько перешлифовать. Вот, и как бы нанести повторный цвет, и потом нанести еще два слоя обычного масла, так как я и делал раньше. Вот вот у меня фасад тут, что остался, да, вот такая, и я теперь по нему подбираю цвет. Это тут фасад, который не пошел на вытяжку, там где он я сделал вытяж... на вытяжку, вот другой фасад. Так что вот такая каша получается. Ну, в общем-то, это видео не только для мастеров, но и для заказчиков, чтобы знали, что когда делаются изменения, будет вот такая каша. Итак, друзья, ну это уже точно последняя переделка. Когда прислонили вот этот стол подоконник, это не стол подоконник получился, а подоконник на двух ножках. Мы его прислонили, и он так бедно там смотрелся, и все-таки пришлось решение добавить еще 20 сантиметров. Я ложил рулетку и говорил заказчику, давайте сделаем вот такой стол. Они сказали, он широкий, нужен подход к столу чтобы удобно было заходить к нему и тому подобное я еще предложил вот такой момент как бы чтобы там зайти можно было и получается что вот этот размер который я им предлагал изначально который сейчас уже переделан он туда подходил и получилось так что теперь это все переделывается опять за мои деньги вот ну немножко несерьезно вот Сейчас, конечно, начинать выяснять отношения с заказчиком никто не будет, потому что ну, когда начнешь выяснять отношения с заказчиком, только скажется на мастер. Заказчик всегда сделает виноватым мастером, а в итоге может вообще сказать, забери свою кухню, забери все и отдай мне денег. И обратиться, как говорится, в правоохранительные органы. И тогда уже не отверьтесь. Вот. Это большая, как говорится, проблема. Я работал на нескольких фирмах, которые тоже так попадали. Вот и тому подобное. Вот. Но есть заказчики, которые понимают, что их вина не оплачивает вот это все, согласны платить. Вот. А есть, которые понимают, что их вина, но не хотят переплачивать деньги. Вот. А есть, понимают, что их вина, но денег нету, чтобы доплатить этот все бывают В общем-то не буду я спорить Вот это все переделаю И пусть уже рассчитается как есть И на этом как бы все с этой кухней Потому что ну немножко достало В следующие разы С такими заказчиками нужно разговаривать Как бы конкретно Что если будут переделки Будете оплачивать вы Я их оплачивать не буду И с самого начала Потому что нужно было мне положить Когда рулетку я ложил Сказать смотрите если будет узкий стол И захотите доклеить будет за ваш счет все а это будет стоить немалую копейку сразу определяйтесь я этого конечно не сказал и как бы не предупредил ну вот немножко как говорится неправильно с моей стороны было хотя я их переспрашивал несколько раз не будет узким стул они будет все нормально будет все нормально а теперь получилась вот такая беда ну, ладно, как говорится, поплакались и хватит, это все переделали. Я уже этот стол ехать устанавливать точно не буду. Сам заказчик сказал, что он уже сам его будет ставить. Наверное, уже и неудобно как-то ему. Ну, в принципе, все это как бы сделано кухня, да, сделанные там вот это... Ну, можно сказать трон тот который говорил на него заказчик чтобы сделал трон вот этот стол попал в кадр когда он узкий когда будет широкий возможно он пришлет мне фото а возможно и не пришлет ну я надеюсь что пришлет ну в итоге хочу предоставить к вниманию вам то что есть какие фото какие какая получилась кухня вот и э, все вы изменения увидели наяву. Хотел ролик посвятить как бы изготовление да там просто показать, как она готова и все. Но раз такие нюансы, я их просто все за ну, в, в, снял на видео, как бы чтобы показать вам, что и бывает и такое в нашей работе вот. Ну а спорить с заказчиком никогда не рекомендую, это просто скажется на вашу рекламу и не каждый заказчик в... вызнает свою вину, только сделает виноватым вас и как бы э, сделает такую плохую вам рекламу и по возможности даже захотят не заплатить тех денег на которые вы даже договорились вот не только за переделку это раз, а во вторых начнут еще придираться к ровному месту, где там ничего нету, а они не скажут что им очень не нравится, что там ничего нет Да не к чему придраться придерутся к тому, что не к чему придраться вот так что друзья, вот так бывают и такие заказчики, но эти как были менее хорошие, нормальные, не буду о них там говорить что-нибудь плохого, они ошибаются, конечно, потому что они, ну, не сталкиваются с этим, как я каждый день, я им, конечно, объясняю, в некоторых ситуациях все-таки настаю уже на своем, потому что знаю, что сто процентов буду переделать. Ну а здесь, ну, когда поставили вот этот стол, ну, проблема с проблемой. Вот так как-то и получается. И такие бывают заказы, в которые тоже есть свои нюансы, переделки и тому подобное. И их нужно устранять. И как бы не ныть, что «А, мне за это не платят, а мне тут то, то не делать, потому что а я то». А просто-напросто доводи дело до конца, чтобы заказчик был доволен. Вот так это получилось. Ну что же, друзья, я с вами прощаюсь, а вам предоставляю внимание некоторые фотографии, которые вы сможете оценить. Всем пока, до новых встреч и всем крепкого здоровья!